Мы начинаем открывать посылку, в которой находится сыроварня от Александра Тримасова. Так, ну так как она большая, была дополнительная защита гвоздиков, а не только шурупов. Вес, кстати говоря, упаковочка на, на, на 50 литров порядка 35 килограмм. Так, ага, так, что же мы видим внутри? Мы видим. Ага, комплектация. Помешивающее устройство, Мешалка Мерс, испытание работы приводов, нож Лира, ферменты закваски, книга. Книга комплект ковар, измеритель PH. Так, Фальш фальшдно должно было быть, но почему-то галки нет. Ладно, посмотрим. Ага. Это я. Угу. Так. Смотрим, что у нас здесь внутри. инструкция закваска для мягкого так. закваска для мягкого и полутвердого творога и сметаны это у нас микробиальный фермент это у нас измеритель PH молока, сыворотки и вообще разных жидкостей очень нужная вещь значит книга рецептов приготовление в три моста и Гопро. Угу, отлично помощь сыроделу ага, очень интересно все изучим так, дальше что у нас здесь так? Пока в самой сыроварне идет выгрузка уплотняющего материала. Мы здесь продолжаем исследовать вложение. Угу. Так, это у нас колпак поварской. Ага. Примерим. Дальше у нас здесь угу, перчаточки резиновые, перчаточки э, с, тканевые с покрытием. Так, вторая перчаточка. Так, здесь у нас, я так понимаю, э, фартук. М? Так, что у нас здесь? Ага что? Как интересно Угу Достаем, смотрим, что там дальше. Угу, какая большая. Так, что у нас там осталось? Ничего. Угу. Нет, нет, ничего, что-то еще есть. Ага, вот и нож Лира. Это нож для разрезания сгустка с леской, вернее, струнами. Вот так вот будет, правильно? Угу. Отлично. Давай, так, дальше. теперь Хорошо. вскрывать. Сейчас начнем сам э, пакет сыроварней. Полукрышка. Так, продолжаем. Да, полукрышка. Вторая полукрышка. Так, полукрышка. это у нас мешалка. Мешалка. Ну, трубки и э, механизм. сам механизм, Включение. да. С кнопочками. У -у -у. Так, термощуп, я так понимаю. Да? Так, что это у нас... Так, это у нас что? Так, ну и, собственно, вот фальш-дно, которое мы нет. договаривались вложить. Очень серьезная вещь. Прямо. Ну, разбираться будем. А, это стойчка, на которую она Вынимать. Ага. Так, ну и вот, собственно, что у нас внутри. Объем 50 литров. Да, все, как вы говорили. Да, да, сварные швы, но что ж с того. Так, ну. Ну что же, сыроварник. 50 литров. Очень серьезный аппарат. Вот такой вот красивый эмблемой. Да. Номер 1001. Да. Отлично.